И всем привет, с вами Макс Риск. Запись пошла. Да идет. Так, у нас значит новая версия скоро будет 2.8. Скажу когда, не скажу примерно, что будет. Да, это у нас новый скин на Дон. Сейчас мы узнаем. Хочу узнать первым. Перед началом ролика подпишись на канал, ставь лайк. И как по мне 2.8, вы знаете то, что они не каждую неделю вроде бы добавляет давайте у них поменьше вроде у фламин у нас добавлен 2.7 я уже дан дел на канале Ага. Значит так дон-дон покажи скин Хо -хо -хо -хо. дракон дона я уже и чувство она очень сильно значит заходим в магазин смотрим О, а он даже кстати 1200 жетонов этих вот монет там посмотрим сообщением да, также ссылки на канал мои в описании я один день стрим хм. до да, 150 можем купить конечно да, но, но, но, но, но. но у меня не хватит возможно будущее меня сделать вот еще офигенные скины и там будут по дешевке когда это будет я не знаю подожди что пропустил говорят что я пропустил бесплатно бесплатно питомца давайте для бедных это очень важно скажите откуда я такой знаю когда будет 2.8 ну вы знаете то что у игре зуба есть секретный серый дискорд я вам всем доступен если там включить VPN, то это тоже могу присоединиться. мне что нельзя я уже рассказывал из-за чего кто помнит напиши комментариях кто не помнит поищи на канале там есть данные ролики очень интересная тема так так, так давай заберем знаете я просто иду туда туда а вот срок трором классно начина да? знает как эти вот боевые пропуски получить бесплатно как-то говорится все платно ну, как-то влечить пропуски опа нас 3 лично сообщение особое сообщение thank you for bank подождите что это тихо, тихо, тихо. значит что на говорится наговорится game 60 band please hm один сейчас вы о социальные сети у них есть facebook а, Дискорд не забанили блин когда вы не отбаните жду не дождусь уже полгода скоро ну 4 месяца буквально ролику три месяца не забанили вот так вот так ждите сейчас <с> минутку на полную подготовь что Это начинает нас подредактировать, что происходит. Особое сообщение. Вы прошли. Это вроде бы всем людям дают за такую информацию. Вам вот классно. Подожди, что-то у нас тут не работает. Подожди, уймай, что происходит. Мм, mm, сейчас про. Да, блин. Ладно, придется старым способом. Да, вот, значит. Ну, я-то знаете, подожди. Вы... Don't you can Спасибо, что вы.. Мм. Долж... Mm -mm. Я тут как-то подозрительно. Окей, okay. есть второй шанс, но куда же что-то происходит? Я перевернулся. Прямо так сделал. все сработать. Спасибо за терпение. Предъявление во время сегодняшней работы на миссии. Вам выдается 60 полтона боевых провозков. Ваши билет увеличится с 1 до 61. Обнованы билеты? А, да, у меня 61 до 66. От 1 до 66. От 1 до 61. А максимум сколько тут нам написали? дни концу концов. О, думаю, 2000. Ух ты. Откуда мне, кстати, это дало? Скорее всего, это какой-то конкурс был и бам-бам, получайте призы, заходите, пока не пропустили. Так, нужно катку уже показывать, какой не персонаж я уже показывал, смотрите, так со скином у нас здесь Брюс, давайте Молли, панточку. пантучку, нет, ну самый прикольный Бендер Бак, Дерево. как им тут зовут, я забыл, Тедрабак какой-то, Робот Бак робот бак быть было шикарно. новый скин робот бак хочешь такой скин подписывайся и тогда разработчики услышит и сделал данный скин rob бак или просто бык робот примерно лучше конечно ро Бак. тихо тихо тихо ага, испугал он такой будет железный, будут еще кучу кучу ушек у него. Как будто какой-то робот. Или инопланетянин. Вот еще новая идея. Мне прям столько идей, да? Бабах. Что прям инопланетяне надо добавить, а будто на жестком. Нет, не успеешь. Не, не не хитро. Хитро. Хитро. Сейчас он ко мне, да? Ну, ну аж лесица, они ж таки хитрая. Это же вроде бы лисица. Эти... Нет, кони персонажа. я же в играл, отстань. Я умею выращиваться. Только вот тут вот, я вот не знаю, у меня косочка есть. тихо тихо тихо тихо Отдохни там. Я тут наверное, в на попав кашу. Так, она все на! какой хитрый лесенок хитрый. А ну-ка, то блин, ну леснок отстань. на ну, отдохни там. Мы пойдем. еще карта сужается, тихо, тихо, тихо. Так, давай подкупим хпшки. Я знаю, что он катки очень нравится. Где-то музка пропала. Вот она. Это, я думаю, что случилось. Так, смотрим карту. Можно идти на центр. Или в базу, как там, декорацию, базы. Ух ты, смотрите, прям какая это статуя. Египта. Египет, значит, похож очень сильно. Так, это у нас, конечно, для дробак, очень похоже. Роги, а, а, хвост, да, блин, это наверное, свинка, да и я не знаю, кто это такое. Напиши комментарий. У него руки замести рогов. Я ж не путаю. Чай я его ставлю. Может кто знает? ВТЛ, да, как бы ты, да? Во, ну мамуди сюда. Кой хитрый, блин. Ну почему такие активно а, Ладно, покажем. Как ты знаешь? А, как это происходит, стой, стой. Не, не надо. Не надо. Ты так мощно отстань Не все, ну достал. А, опасный не все пошел вон не не, не поймаешь давай покажем нужно хп остановить потому что-то продумать ну, ну, сами виновата куда самых слабых то что нет. А, нет нет нет нет а, хитро хитро найти вот э -э, тигры еще их никто не пофиксил не всегда такие станут мощными и буду мощными фламин нахуй что-то как-то их не вижу ну что 2.8 у нас будет э -э, новый персонаж 2.7.1 баги, 2.7.2 какие-то там еще баги или это по линии некоторых функций. Стандартненько кто -то смотрел, принадлежит. Вот вам секрет. Uh, типа того, ссылки на канал в описании, канал EdgeWebsMaxRisk, BrowStatusMaxRisk, BrowService, как-то на листком Я наш брау. EdgeWebs путаю путаем также roblox в общем поиск общий роблокс макс риск пока